А вот э, генератор высокого напряжения можно использовать любой. Ну, можно и этот использовать. Генератор вандеграфа. Э, вот я нашел в интернете схему. Она называлась э, три умножителя. Последовательно. Вот. А схема э, генератора вот на строчниках э, в интернете тоже можно найти. Называется э, строчник на одном транзисторе. Там подключается этот э, биополярный транзистор. Одна штука, два резистора и строчник. Это обычный силовой трансформатор от телевизора для 12 вольт. Все транзисторы охлаждаются. Я даже не могу сказать вам, из какого я транзистора сделал, потому что они были обесвечены на, на солнце. Я из свалки все забираю. Но идея в том, что эти транзисторы были, были, скорее всего, очень мощные, потому что такой генератор очень хорошо работает на мощных транзисторах на транзисторах, которые используют для усилителя звука, ну для усилительной аппаратуры, вот низкочастотные усилители. А этот умножитель, она как бы уже переделана. Вот обычный умножитель берется и здесь выпиливается, потом появится новый контакт. То есть, это переделанные умножители, вот. Где выходит вот этот выходной анод, там есть диод, вот диод. Именно вот этот диод и врезается вот этот с помощью пилы. Она опиливается, и это очень жесткий материал, какой-то кристаллический, и пила быстро тупится. Некоторые используют северло. Но я делаю с помощью этой э, пилы обычной. Вот. Ну что можно сказать? Э, э, можно использовать только три умножителя. Получается 80 тысяч вольт. Это примерно вот такая искра у нее получается. Вот. Конденсаторы беру из старых ламповых телевизоров, умножители из три усыты. Вот. Я просто добавил не три умножителя, а пять умножителей. Но один трансформатор не выдерживает, вот. то есть энергия не доходит до нее. Три как-то идет, а дальше уже не поднимается напряжение. То есть добавлять на один строчник еще два, э, два умножителя как бы э, невыгодно и нецелесообразно. Поэтому я подключил еще один строчник, чтобы усилить напряжение, которое идет через эти умножители. Вот То есть этот сигнал э, идет вот через эти два провода высоковольтных. То есть этот трансформатор стоит под напряжением. здесь напряжение как я сказал, 80 тысяч вольт и в этом напряжении вот это, этот трансформатор работает, чтобы дальше усиливать сигнал, который идет отсюда потому что отсюда 8000 э, напряжения 15 кГц, идет через эти конденсаторы идет через конденсаторы внутри умножителя тоже конденсаторы и здесь она ослабевает поэтому здесь еще вот э, добавляется то есть вот, от силовых транзисторов идет сигнал отсюда уже выходит такой же сигнал, с такой же частотой, э, с такой же фазой, вот. Просто усиливает э, дополнительно. И таким образом здесь добавляется еще 60 тысяч вольт. И получается где-то около 200 тысяч вольт. Ну, там она все равно проседает, и искра получается примерно вот такой. Ну... Просто она энергия как бы вылетает, быстро вылетает от всего этого и уходит в воздух. Поэтому напряжение все равно проседает. Надо бы ее в этом сделать все в масле под давлением или под давлением воздуха, тогда, возможно, она и не будет проседать от напряжения. Вот. Напряжение. вот. Ну, некоторые добавляют вот этот умножитель несколько. Не только 5, но у них больше десяти умножителей они добавляют. Там же в этом канале посмотрите. Канал называется Криосан. Там они, по-моему, называется Миллион Вольт, что ли, там их.